Быстренький, честный. Нахуй. Чего я? Да жду, пока. Сам себе, зашел. Ой. Блин. Ч мой бли, откуда это? Охренеть, что Это жесть. Ни хрена себе. Ты че, урод, что ты творил? Просто взял ее и долбанул. Давай. Это что-то подождепись. Перед железнодорожным пустом это новый, его построил. Так? Я хуею, блядь. Живи, че не, дело. Паны его рот. Тут через пидора, блядь, взяла не свитлы. Ты сука, дебил нахуй Хо-хо-хо-хо-хо. когда за клубнику что-то торговался, тебе тут уже стребло Долбоёб, а! Дядя, ты что за дурак такой? Блядь, а, сюда. А, блядь, дебил. Кристюше. Кристюше, потерпи, моя маленькая. смена, знаешь, может есть нагловато, или где-то были не долили Куда не долили, тут полный бак по завязку я набирал У меня там литров 10 было Ох, ёбки силы Он вашу <говорит> Смотри, смотри, без номеров уже и У меня запись стоит, я, надо его телефон оставить хотя бы. Эй, шайтанама! Блять, пьяный стоит. более вы ч охуели ребята -бани <соспорщик> по голове. Ой. Убил, Потому что все равно интернет, Ох, да. Ничего себе. Ну, один другого, Поехал дальше. Да И чё не не остановился? Нифига. компиляция под названием Андрюсайвл часть вторая, в которую вошли работы всех самых сильных нейрофонт-музыкантов постсоветского пространства.